Что выглядишь, из Келина что ли бежал? дождь собирается а как бы так нанять пить мар Это в Тимерии, два дня пути от вызимы. Дельзак сюда пришел еще засидеть. Черные? Предание? Открывай. Легенду нельзя убить, верно? А я всего одну и пел. И проблемы что просто тогда он Да. Ты должен лучше подбирать себе людей. Рика попался, как ребенок. Да, он рассказал. Я велел ему уехать из города. И он, вероятно, сказал, что я тебя награжу. Да. Возьми. Сашировала. И теперь круглый год носит письку. Тихо Слово птичка. помог твоим ребятам в казино. А на арене им пришлось самим разбираться. Не об этом мы договаривались, но Тисак свое слово держит. Тебе об этом каждый скажет. Сделал половину работы, получи полплаты. <музык> Чего ты хочешь? Будь здоров. Да? К кому? Трис. Я ей сразу говорила, никаких мужчин, никаких домашних животных. Здесь порядочный дом. Успокойтесь, я ненадолго. можем поговорить. Да, Геральт? О чем ты хотела поговорить? Я получила странное сообщение и даже не знаю, что об этом думать. Кто его прислал? Слуга Ингрид Вигельбут. Кажется, его госпожа хочет помочь чародеям бежать из Новиграда и готова потратить на это значительную сумму. Надо полагать, она это сделает не просто так. В этом-то и проблема. Вигельбут хочет меня о чем-то попросить. Но в письме нет никаких подробностей. Этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке и обещал все объяснить. Только не знаю, стоит ли мне с ним встречаться. Не нравится мне все это, но раз уж ты уперлась, одну я тебя не брошу. Спасибо. И как ты собираешься искать этого слугу? Он написал, что я узнаю его по голубому кафтану и связки ключей у пояса. Я должна его остановить и спросить, сколько стоит форель. Ты шутишь? Может, он и тебе велел прийти с красной розой? О цветах речи не было. Но если ты захочешь подарить мне букетик, я возражать не стану. Это рыбный рынок, Трис. Я могу купить тебе разве что треску пожирнее. Наверное, будет лучше, если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане поговорю я. А, но он-то ждет меня. Ты постой где-нибудь неподалеку, а я удостоверюсь, что твое письмецо прислали неохотники. Хорошо. Встретимся на месте. Трусы за Понтер драпанули, вместо того, чтобы родину защищать. Отская троги. От <клес> <клес> <клес> Обманули меня банда проходимцев. Слышал несколько баллад и а тянуть. Откладывай до да завтра! И нет. Как пить дать, чем-то воняет. Множество людей в синих кафтанах. Подозрительно. Что мне теперь делать? А! Не надо ли тебе чего? Ты пока? Да. Да. да. еще нет. Да я бы отмечу. Не, Жениха, не, не, не, не, не, нет пути. Не, ребята. Все в порядке? Как смерть. О, ну, да. ну, а, сука, сомневаюсь. Служила пор, пока не... знаю. Стукнуть тебя! М -м? Слышен я об этом. О, да. Ты не знаешь, где купить дешевую форель? Может, ты знаешь. Но не с вами я должен был встретиться, сударь. Если хочешь поговорить, с кем собирался, то только в моем присутствии. Осторожность велит мне... Сейчас осторожность велит тебе не спорить, поверь мне. Похоже, у меня нет выбора. Пожалуйте, за мной. Сюда. Здесь недалеко. Ты не ответил на вопросы. Идем. Чего они хотели? Не знаю. Я их первый раз видел. Может, недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина? Погодите-ка, где госпожа Миригой? Вы должны были прийти одна. Если бы не он, тебя уже вели бы на допрос. Тот высокий, это Вальдо Мурис. Он работает на охотников за колдуньями. А может, вы и правы, госпожа. Я просто не ожидал, потому что госпожа Вегельбуд... Выкладываю уже, в чем дело. Дело в сыне госпожи Вегельбуд. Молодой господин Альберт интересуется алхимией, и про это пронюхали храмовый стражи. Храмовая стража? Это еще ничего. Но на тебя напали подручные охотников. Значит, дело серьезное. Да, стражников госпожа Бегельбут подкупила. Но охотники платят за каждого найденного чародея, так что должно быть... Стражники сперва получили взяв код перепуганной семьи, а потом все равно шепнули словечко охотникам. Похоже, Альберт должен исчезнуть как можно скорее. Я могу это устроить. Молодой Вигельбут сумеет незаметно выскользнуть из дома. К сожалению, это не так просто. Молодой барин сейчас укрывается в загородном имении. Чтобы вывести его оттуда по-тихому, госпожа Ингрид хочет устроить большой бал маскарад. И вы хотели, чтобы я там появилась и помогла ему бежать? Да, без вас нам не справится. Госпожа Вигельбут думает, что за всей прислугой следят. Хорошая мысль. Шумный прием, пожалуй, обманет охотников. Особенно, если хотя бы половина слухов о балах Гельбудов окажется правдой. Кажется, на последнем балу подали сто разных десертов, а фейерверки пускали до самого рассвета. В этот раз из-за тягот военного времени мы вынуждены ограничиться восемью десятью пятью десертами. Засахаренные лепестки голубых роз и с нынче очень трудно достать. Ах, как бы я хотела все это увидеть. Надеюсь, нам не придется оставаться до конца приема. Значит, ты пойдешь со мной? Конечно. Не могу же я тебя бросить, когда ты будешь так рисковать. Подумай только, 85 десертов. У тебя по-прежнему 22 дюйма в талии. Прекрати. Как мы попадем в умение? Пожалуйста, вот приглашение. Стражник у ворот получит особый инструкции. Наденьте, пожалуйста, маску лисы, хорошо? Удачи вам. Может, идем сразу туда. Смеешься? Нам нужно приготовиться, переодеться. А самое главное, купить маски. Ты знаешь лавочку Элихаля? Я уверена. Там есть все, что нужно для бала. Я там был как-то раз. Элихаль, приятель лютика. Только маски, правда? Я надеюсь, обойдется без парадного дублета. Дублет, Геральт. И это не обсуждается. Когда все устроишь, зайди ко мне. Пришел взглянуть на весеннюю коллекцию? Я бы взглянул на твой товар. Разумеется. Прошу. Если что-то жмет или натирает, всегда можно переделать на месте. Будет сидеть, как вторая кожа. вижу, ты принял мою просьбу близко к сердцу. Значит, ты все-таки говорила не всерьез? Тогда я еще успею переодеться. Не смей. Ты выглядишь замечательно. У тебя уже все есть? Можем идти? Все готово. Можно идти. Нечасто я вижу тебя в таком наряде. Мне в подмышках жмет. Может, они в дублет проволоку зашили? Я буду все время восхищаться твоей крепостью духа. Так что... Идем... Приветствую уважаемых господ. Мои гости госпожи Вигельбуд. Покажите, пожалуйста, приглашение. Все верно. Вы найдете госпожу Вигельбуд во дворе имения. Она в маске попугая. И вот еще что. Мечи прошу оставить здесь. Это должна быть какая-то ошибка. Ты же знаешь, зачем мы здесь? Разумеется, но у меня приказ. Проследить, чтобы все гости вошли во владение госпожи без оружия. газом Желаю удачного вечера. Как здесь красиво. Я ужасно давно не была за городом. Но... Как он мог? С этой Эй, девиона, Не притворяйся, что ты меня не узнаешь. Что ж ты старых друзей не узнаешь? Это какая-то ошибка. Я вас не знаю. Не валяй дурака, Вивиана. Эти волосы я всюду узнаю. Можешь, конечно, строить из себя благородную, но пока этот барон Эдвард тебя из канавы не выловил, ты был обычной. Довольно. Госпожа сказала, что тебя не знают. А это у тебя что, новый какой-то? Еще старше прежнего? Тоже мне хер горбатый. Правду говорят. Чем меньше может, тем больше платит. Пойдем, Трис. Не будем устраивать скандалов. Эй! Вивианна! Ты мне больше нравилась, когда работала в каретах у Пассифлоры. С тобой. Отвратительный тип. <свят> я Морец, что ты здесь делаешь, малютка Меригольд? Ну и ну, а я думал будет шикарный прием. Да, я тоже по тебе соскучилась. Но сейчас это не важно. Ты знаешь, как выбраться из Новиграда. Если хочешь, можешь присоединиться к нам. Рис, мы здесь по-другому делу. Нет, именно поэтому Ну, Морец К вам? Это к кому же? Среди них есть и твои друзья Когда мы все соберемся, я выведу вас Ты выведешь? Прости, Мерегольд, это все равно, что дать себя вести храму утенку. За сим прощаюсь Кто это был? Это мой старый знакомый Морис Дефентель. Я потом тебе расскажу. <рег> Давай посмотрим, что здесь. Что <просо exposure> я вас оставлю на минуту. Mm -hmm. Госпожа? Да, это я. Насчет форели. Что? Ах, да, конечно. Прошу простить мне эти меры предосторожности, но... Может, пойдем поговорим где-нибудь в угромном месте? Благодарю, что вы согласились нам помочь. Мой лакей предупредил, что вы придете с другом. Мне бы хотелось, чтобы о побеге Альберта знала как можно меньше людей. Но если вы ему доверяете... Как никому другому. Пойдем за Альбертом, Где он сейчас? Развлекает гостей. На приемах он всегда душа компании, поэтому я не хотела, чтобы у кого-нибудь возникли подозрения. Когда он сможет выйти? Придется подождать, пока гости не выпьют столько, чтобы видеть только подносы с новыми кубками. Но не бойтесь, это не займет много времени. Как мы его узнаем? Он в маске пантеры. Альберт знает, что вы за ним придете, и он в восторге от того, что ему предстоит. Боюсь, он не до конца понимает, какая опасность ему грозит. Как я уже сказала, он не слишком сообразителен. Относительно этого можете не беспокоиться. В компании некоторых чародеев он придется очень кстати. Геральт! Мы пойдем поищем его. Я буду ждать новостей. Пойдем искать Альберта. Вертве гирьбу? Для тебя, солнышко, хоть Адольф Валентина. Я Говорят, что это хлеб, а не старичный. нет, лучше больше, чем у не поможет. Я разумеется, Мне только Снова опалило бровь. Но... была и... Выходи Альберт видел Нет. <свят> <свят> <свят> <свят> я черная пантера. Ура! Нас твоя мать прислала, пантера. Ну, и то есть вы. И... Да, когда мы можем покинуть имение? А ну, мама говорила, что лучше подождать, пока все напьются. Кроме того, позже будут фейерверки. Это отвлечет внимание. Когда начнутся фейерверки, я выберусь в сад. Встретимся в лабиринте. Мы будем ждать тебя там. Хорошо, но сперва попробуйте этого розового фиорана. Непременно. Надеюсь, Альберт не забудет, зачем они устроили прием. Может, подождем в саду? Я присмотрела, там такой милый уголок. Мамочки, ну и чудище. Ну Грегор, ты Деркхофа не видел? Минуту назад... О, хм, простите. Я перепутал вас с моим другом. У него похожая маска. Генерал Ворхис? Геральт из Риви. Значит, я не так уж и ошибся. Очень приятно. А это... Прекрасная незнакомка. Подождем с формальностями до конца приема, когда все снимут маски. Ведь так забавнее, правда? Вы правы. А теперь прошу простить, мне правда нужно срочно найти Дархова. Приятного вечера. Мы уже зависим от Экономически хорошую погоду ну, совсем уже Нильфгарда. А когда? вы меня искали? Нильфград. Кто желает быть следующим, прошу. Сударь Диванон освободил место у стола и уже, должно быть, не вернется. А что с ним стало? Какие-то добрые люди отвели его в сторонку, чтобы он ничем себе не навредил. Так что, сыграем? Первым вашим соперником будет граф Вальдемар Декрот. Он может позволить тебе проигрыш, поэтому играть будет неосторожно. Играет. Вы не любите выигрывать? А второй, у тебя на случай, если первый сломается. Разумно. А. В хорошую погоду со стен можно увидеть знамена миллиардов. Муж, руководитель, снова он на обед опоздал. Но и набрался же он. Может, сядем здесь? Как приятно снять маску, хотя бы на минуту. Отсюда отличный вид, и даже вино есть. Я страшно давно не выходила в свет. Нет, правда? Это замечательная перемена после Новиградских сточных каналов. В таком случае самое время спросить... Э, да. Про этого чародея, которого мы встретили. А, ты про Морица. Что ты хочешь узнать? Вы знакомы? Геральт, все чародеи друг с другом знакомы. Некоторым уже больше ста лет, а это достаточный срок, чтобы перезнакомиться. В таком случае когда ты с ним познакомилась? Давным-давно, на одном приеме. Он подошел и сходу предложил телепортироваться в какое-нибудь уединенное место. А ты ему отказала? <свист> ты так думаешь? Он ухаживал за мной еще какое-то время. Мне показалось, ты ему не нравишься. Я думаю, он с удовольствием мной бы командовал. Но подчиняться... Но ведь именно ты устраиваешь побег чародеев из Новиграда. Иногда я и правда не знаю, как я умудрилась собрать их всех вместе. <певцовый> Все просто. У тебя есть харизма. <певцовый> ты правда так думаешь? Ну да. Ты оглянуться не успеешь, как тебя будут называть Железный Мерегольд. Ты могла бы даже носить повязку на одном глазу. А я-то решила, что ты серьезно, конечно, я серьезно. Смотри, я совершенно серьезен. Кто-то идет. Это Альберт. Нет, просто какой-то заблудившийся гость. Наверное, ищет подружку. А как в той эльфской сказке про лягушку и тресогуску? Инхуин, хубяк, бро, Тихо-тихо, лягушонок. Тихо. Пойдем отсюда. Надеюсь, что гости не напьются так быстро, как я. Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше. О, нет. Я сперва осмотрю этот их знаменитый лабиринт. Говорят, у них там скульптуры. Совсем... Совсем? Совсем что? Совсем голые. Пойдем, Геральт! Рис, Геральт, ты идешь? Я, yeah, Райт. Right. Ты идешь? Мы скоро вернемся. Никто даже не заметил, что у нас. Осторожно. наконец-то! Мне жаль, что мы встречаемся в столь исключительно неблагоприятных обстоятельствах. Хорошо сказано. Но мы непременно это наверстаем. Потом я обязательно покажу вам свои алхимические формулы. Никто за тобой не следил? Э, кажется, нет. На всякий случай поменяйтесь масками. Мы пойдем вперед. Геральт сразу за нами. В конюшне нас ждут оседланные кони. Хорошо, там мы встретимся. При других обстоятельствах я бы показал тебе все. Ой, прошу прощения, я... Альберт вигельбу Барышня, отойдите в сторону, пожалуйста. А вы, молодой барин, без фокусов. А то еще синяков себе наделаете. Это вряд ли. Спасибо. А ну навали. Ну, иди сюда. Иди, иди сюда. Я уже начала беспокоиться. Все в порядке. Нужно только немного прибраться в саду, пока гости не поняли, в чем дело. Послать туда слуг? Да. Я прослежу за этим. А вы поторопитесь. Все готово? Да. Я забрала твои мечи у Стражника, а Ингрид ты дала мне деньги. Их здесь гораздо больше, чем я думала. Замечательно. Так куда мы едем? <you are> <trouble> <laughs> ты? Никуда. То, что случилось у фонтана, мы не должны. Я знаю, это из-за меня. Вино ударило мне в голову. Прости. Не надо просить прощения. Госпожа Мерегольд Нам пора Берегите себя